Не кипишуй, я научу тебя, как выживать в дикой природе. Заткнись! Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой! Я тебе говорю. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, а! Эй, стой, ты куда, блин? Эй, не-э-э, чувак, подожди, я сейчас тут только глазет найду и все, и сразу же вернусь. Откуда в лесу глазет? Эй, погоди. Ты оглянись вокруг, тут везде глазет. А чтобы она и карапучило. Да почему же заедает в самоответственный момент? <ulator music> <dictate inspirations> <monkey> Эй! Николя! Николя! Коляныч? Ты где? Ау! Николя! Елочка! <связать> Елочка! В кленовом лесу! Ништяк! Что, родненький, умалился? Обессили? Ты кто такой? Бергрилс? Кто? Это Россия! Он бы здесь не выжил. А кто-то тогда? Баженов Тимофея! Тимофей! А не подскажете, а где тут город? Город? Да тут два дня ходьбы будет! Осилишь? Как два дня ходьбы? Но у меня же с собой нет абсолютно ничего, я же практически голый, у меня нет ни поесть, ни попить, даже переночевать негде. Не кипишуй, я научу тебя, как выживать в дикой природе. Есть три золотых правила. Первое, где достать еду, второе, что попить и третье, где переночевать. Сейчас я научу тебя, как разжигать костер без помощи спичек. Но у меня есть зажигалка. Зажигалка вещь хорошая. Но только в лесу она не нужна. Что ты сделал? Спокойно, мы же в лесу. Вот. ворост, Палка. Вот палка. И вот начинаем, значит, так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот, ты видишь? Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так, он, Мария, видишь? Сейчас раскалится вот так, вот, вот так, вот надо, вот так вот, вот так вот, вот так вот. А! Ай, черт! Слушай, а у тебя нет еще одной зажигалки? Зажигалка? Ну почему нет? Есть, держи. Ну все, костер у нас будет. А у тебя нет еще случайно сигареточек? А, есть, есть, конечно, на. А пиво? А, пивасик? А, есть. Держи. ну все, чувак, все три твоих желания исполнены, мой юный господин. Хорошо, костер мы добыли, теперь надо найти еду. В лесу я полно, буквально валяется на каждом шагу. Вот смотри. Стой! Это же червяки! В них много мяса! -а -а -а. Это же червяки! Да, червяки, конечно, это хорошо! Ну а зачем, я же Роллтон. Слушай, что-то я объелся вообще. Тебя попить, случай? ничего нет. Пить хочешь? Ну да, есть у меня тут одна вещица. О! А! А! Что это? Сок? Сок? Не, сок я давно уже выпил. Это Ах, сок малазийских тараканов. Хорошая штука. Хочешь? Ну как хочешь. Эх, э, что, жажда мучает? Ну? Лёха, ты что, пиво от нас заныкал? Пиво? Колян? А, -а где Баженов? Какой еще Баженов? Что это здесь все было? Я же ушел так далеко. Как ты нашел меня? Далеко? Да вон же машина. <свист> <свист> <свист> да ну у вас нафиг с такой херней Как? Уже уезжаешь? А я же тебе еще не сказал. Третье правило. Как найти ночлег? <свист>